Сегодня наше видео про убойные дивиденды, разберем 4 конкретных стратегии, как получать дивиденды, расскажу, что это такое, в каких случаях это возможно, когда платятся максимальные дивиденды, и кроме того, разберем 3 стратегии, как получать дивиденды не на московской бирже. То есть, ребята небольшой дисклеймер, я не являюсь финансовым консультантом, я не даю советов по покупке конкретных акций публичных компаний. Все, что я буду вам сегодня рассказывать, это мой личный опыт и мой подход, который, в частности, будет основан, опять мы вооружаемся очень крутой книжечкой, это федеральный закон об акционерных обществах. Итак, что я узнал из закона об акционерных обществах, смотрите это видео до конца, делюсь своими наработками вместе с вами, не забывайте Писать в комментариях под этим видео, ставить лайк, подписываться и поехали. Первое, с чего стоит начать, это что такое дивиденды. Вообще, дивиденды это один из пяти способов получать пассивный доход. У нас было отдельное видео на канале, где мы разбирали другие способы, поэтому, если вы его не видели, ссылочка будет вот здесь в подсказках, переходите и смотрите обязательно. Дивиденды это способ заплатить собственникам компании. Когда в ИП все окей, все классно, ну, когда вы учредитель либо ООО, либо ОО, вы владеете либо всей компанией, либо долей в компании, которая измеряется либо вашей долей в ООО, либо, соответственно, количеством акций в компании. И для того, чтобы компания могла вам выплатить ту прибыль, которую она заработала, существуют дивиденды. Это единственный способ, который компания может заплатить своему собственнику. То есть, когда компания заработала прибыль, допустим, это акционерное общество, она может сделать примерно несколько вещей. Она может пустить все деньги опять в развитие, то есть запустить некий механизм сложного процента и забегая вперед скажу, что молодые компании именно так и делают. То есть если они видят потенциал для инвестиций, они большую часть своих денег опускают именно в инвестиции. Если вы досмотрите это видео до конца, я покажу вам даже примеры, как убыточные компании, которые не платят дивиденды, но они также имеют... Свою стоимость на рынке и в каких случаях это вообще возможно. Для меня это было реальным инсайтом, когда я начал изучать реальную практику, но на самом деле это был один из таких очевидных кейсов то же самое и в ООО то есть если вы являетесь владеете доли какого-то ООО или допустим это не публичное акционерное общество так называемое обычное ООО которое не торгуется на бирже вам также могут платить дивиденды причем минимум это раз в квартал да обычно раз в год но также могут раз в квартал и с этих дивидендов вы как владелец компании заплатите свой налог на самом деле один из самых главных вопросов когда вы смотрите на дивидендные стратегии когда вы хотите получать пассивный доход это как не потерять тело инвестиций то есть допустим вы инвестировали миллион рублей и заработали аж целых 10 процентов на дивидендов но при этом акции этой компании подешевели на 20 процентов что-то пошло не так то есть когда мы говорим о дивидендах существует два случая если вы начинающий инвестор у вас не так много денег то скорее всего акции крупных компаний, где платятся не очень большие дивиденды, для вас будут не очень интересны для того, чтобы быстро нарастить капитал. Итак, давайте разберем 4 стратегии конкретных, как можно зарабатывать на дивидендах. Значит, первая, это самая популярная стратегия, когда все говорят о дивидендах, в первую очередь все говорят о том, что вы можете пойти купить акции на московской бирже тех компаний, которые, как минимум раз в год, будут выплачивать дивиденды, то есть, часть прибыль, которую они заработали, они будут пускать на выплату как раз этих дивидендов, соответственно, там стратегия очень простая, сначала происходит, закрывается отчетный год, то есть, получается финансовый отчет и смотрится, какая прибыль поступила на счет компании, соответственно, собирается совет директоров. Он определяет и дает рекомендации собранию акционеров, какую прибыль пустить на дивиденды. Соответственно, после этого собрание акционеров один раз в год собирается, утверждает этот финансовый отчет, либо принимает предложение Совета директоров, либо не принимает. Потом идет дата закрытия реестра, и после этого выплачиваются дивиденды. То есть на самом деле все просто. Об этом очень много написано в книгах, очень много пишут финансовые аналитики. Мы не будем подробно на этой теме останавливаться на самом деле есть еще три как минимум стратегии три которые позволяют а, также зарабатывать на дивидендах а, вторая стратегия это купить акции не публичной компании то есть той компании Которые не торгуются на московской бирже Это скорее всего могут быть предложения в закрытых клубах Это могут быть акции компании Которые привлекают таким способом инвестиции Под реализацию какого-то конкретного проекта Например, там покупка торгового центра Либо покупка какого-то конкретного бизнеса И при помощи акций они планируют либо агрессивно расти То есть они также могут либо платить дивиденды, либо не платить Об этом также мы чуть позже скажем Ключевая проблема здесь, что потенциально дивиденды гораздо выше но и потенциальный рост гораздо выше, но при этом продает фактор ликвидности. То есть вы не можете быстро продать, если у компании нет какого-то конкретного и внятного предложения, как вы сможете выйти. Еще хуже, когда вы покупаете акции компании, которые еще... Только-только начали некие стартапы, у которых есть либо идея, либо концепция, это уже венчурное инвестирование. Мы чуть позже отдельным видео это разберем. Я опять же расскажу, почему я не инвестирую в венчурные компании, почему я не занимаюсь этим. Возможно, вам также это видео будет полезно, поэтому не забудьте подписаться на канал, скоро будет этот видос у нас тоже выйдет. Соответственно, третье – это когда мы покупаем долю в конкретном бизнесе. Чаще всего это один из моих любимых способов покупать доли в бизнесе, причем в в этом случае я часто не являюсь управляющим партнером. То есть я являюсь инвестором, который видит этот бизнес изнутри, но при этом я имею право, на получение прибыли. Поскольку участников в бизнесе не так много, учредителей не так много, им всегда проще договориться, им всегда проще понять, как развивать компанию лучше. Часто у них могут совпадать интересы, часто отсутствуют конфликты на уровне собственников компании. И часто инвестор, вот если мы заходим в компанию, в какую-то инвестируем, мы можем давать свои компетенции, так называемые smart money и умные деньги, для того, чтобы эта компания быстрее росла. То есть Это, наверное, одна из самых интересных интересных историй, когда ты находишь бизнес, который готов развиваться, который растет вот в этой точке. Этот бизнес уже доказал, что его бизнес-модель работает, то, что он может расти, и все, что нужно, это масштабироваться. Каким образом? Либо открывать филиалы, либо увеличивать инвестиции в трафик, либо еще какие-то истории, но мы в первую очередь в территории инвестирования рассматриваем инвестиции именно в такие бизнесы. То есть мы не рассматриваем инвестиции на уровне идеи, то есть обязательно должен быть рабочий прототип, который можно масштабировать. Это ключевое правило, потому что если это просто идея, тут начинается очень много вопросов, об этом мы поговорим в следующих видео. И четвертая история, когда ты покупаешь готовый бизнес с готовым управлением. То есть ты не сам управляешь, все делают за тебя, но ты можешь владеть большей частью прибыли. То есть ты часто покупаешь некие активы, которые ты передаешь в управление компании какой-то. Ты собственник бизнеса, в отличие от третьего способа, когда ты владеешь долей, и ты можешь принимать участие в управлении, давать какие-то советы, но часто решающий голос все равно не твой. В случае 4 ты полностью владеешь этим активом, ты принимаешь решение продать его или оставить и ты передаешь его управляющей компании. Эта история часто встречается в арендном бизнесе, эта история постоянно встречается в доходных сайтах, когда вы владеете активом и при этом вы можете не управлять этим самостоятельно. У нас на днях было видео на канале, посвященное арендному бизнесу в центре Москвы, который приносит 3% в месяц. Это как раз та самая история, когда вы можете купить готовый бизнес, передать его в управление. Если вы решите из него выйти, вы также можете продать его обратно либо компании, либо на внешнем рынке. И, соответственно, бизнес – это товар которым такие же операции купли-продажи возможны, как с абсолютно любым товаром. Итого, резюмирую. Первое. Покупаем акции на московской бирже, надеемся на дивиденды. Ну, история на самом деле, либо для больших денег с кредитным плечом, либо для прожженных профессионалов, которые сидят на московской бирже и торгуют. Я себя к ним не отношу. Вторая история. Это акции не публичных компаний. Эта история чуть больше, чем просто доли в ООО, и ключевое отличие в том, что акции продать гораздо проще, чем доли в ООО. Потому что если хочешь продать свою долю, тебе нужно идти к нотариусу, написать заявление, скорее всего спросить согласие всех других учредителей, желательно почитать какой-нибудь закон, вот типа такой истории, потому что в акциях чаще всего ты можешь совершенно спокойно продавать через регистратор, обычным договором купли-продажи вносится запись, тебе не надо никого спрашивать. но ну, чаще всего, но опять же нужно читать уставы а Третье, это когда ты долю в бизнесе купил, это частая история, на самом деле мы часто инвестируем в нее тоже. И четвертое, это когда ты берешь готовый актив и передаешь в управление. То же самое, он может быть в виде доли в бизнесе, и ты получать будешь прибыль уже в виде дивидендов. То есть тут надо совершенно точно тоже понимать. Но опять же, существуют и часто более такие оптимальные конструкции, когда тебе не нужно создавать сложную обвязку в виде учредителя ОО, ты можешь просто владеть активом и получать деньги напрямую на свой счет и, пей, и получать и платить с него 6% годовых. У нас недавно было видео на канале про налоги, также рекомендую посмотреть и изучить. Значит, еще несколько моментов, которые хочу рассказать. Значит, первое это то, что есть компании, которые не платят дивиденды и вообще в принципе зачем их покупают. Первое, это молодые растущие компании. Представь, Компания заработала 10 миллиардов и она понимает, то, что в следующем году ей нужно открывать рынки, новую инвестировать, и она может эти деньги обратно реинвестировать в бизнес и получить на них еще больший возврат. Когда компания быстро растет, чаще всего она не выплачивает дивиденды, потому что если она ее реинвестирует, она получит гораздо больше денег. Смотри, здесь есть один неочевидный инсайт, точнее два инсайта я вам расскажу. Первое. То, что на рынке встречаются реально компании, которые генерируют убытки, причем генерируют убытки много лет. И тогда становится вопрос, почему инвесторы инвестируют в компании, которые из года в год генерируют убыток, на что они рассчитывают. На самом деле есть очень главный ответ, то что если компания, вот внимание, вот если эта тема вам зайдет, э, вот в этой точке, ставим лайк, like, пишем комменты. Если компания растет быстрее, чем она генерирует убытки, тогда имеет смысл инвестировать в эту компанию. Подумайте еще раз. Если компания, если стоимость акций компании растет на 100%, а ее убытки, допустим, 30%, это значит, что она не только те деньги, которые заработала, вкладывает в развитие, но еще и больше денег, то есть те, которые она привлекла на ранних этапах, либо она заняла их в виде облигаций, в виде бондов, То есть она еще больше, то есть она растет настолько агрессивно, рассчитывает, то, что либо она захватит, монополизирует весь рынок, либо также дальше в следующие года будет расти. Ну, с этим разобрались. И на самом деле это очень неплохой инсайт. С другой стороны, что может означать большие дивиденды? Да, то есть, с одной стороны, хорошо, да, там ты, там, компания растет, но а в каких случаях большие дивиденды могут а, быть а, проблемой? Первое, это когда компания не видит возможности для роста. То есть вы купили такую дойную корову, которая существует на стабильном рынке, он не развивается особо сильно, и компания не видит то, что ей, куда и, собственно, эти деньги заплатить. То есть не может открывать новый филиал, уже все, что могла, открыла. Уже кого могла, купила, там купили, там, Телеком купил другой телеком, занял Казахстан, занял еще соседние регионы, соседние страны. И, в принципе, понимает, что а что дальше делать. И в этом случае начинается выплата дивидендов. Потому что фактически иного способа, как либо ты развиваешься, либо ты плачешь дивиденды, либо ты покупаешь золотые унитазы, нету, и часто компании идут путем выплаты дивидендов. И вторая история, это когда акционеры хотят выйти в кэш. То есть смотри. Ты видишь компанию, которая платит дивиденды, допустим, 20-25%. То есть, это реально большие деньги для московской биржи, да, когда и акционеры, естественно, потенциально берут акции, еще берут с кредитным плечом, закупаются в надежде на то, что компания и дальше будет платить такие дивиденды, и стоимость акций, естественно, начинает расти. Потом постепенно основные акционеры начинают выходить. То есть, их задача за счет больших дивидендов в моменте, то есть, Увеличить вот этот мультипликатор, увеличить стоимость акций. И часто их стратегия работает. Поэтому всегда, когда ты видишь либо большие дивиденды, либо отсутствие, это не говорит о том, что твоя инвестиция будет успешной в каком-то конкретном случае. Всегда нужно смотреть на то, а что компания будет делать, а как она планирует развиваться, а что происходит в компании изнутри. Поэтому... Мой выбор однозначно в пользу тех компаний, которые я знаю изнутри, в которых нет корпоративных конфликтов, которые небольшие. Потому что на этапе, когда у тебя небольшая сумма денег, то ты можешь более детально погрузиться в свои инвестиции, изучить компанию, познакомиться с владельцем, поговорить, а как он планирует развиваться, дать свои умные компетенции и помочь его бизнесу вырасти многократно для того, чтобы твоя доля стала стоить больше и ты начал получать больше дивиденды. Если это видео оказалось полезным, палец вверх. Пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Увидимся!